Кстати, дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжаем наш чудесный марафон сияния, исцеления, трансформации, соединения с новыми ресурсами, силами и освобождения от всего, что мешало быть счастливыми, якорило в эмоциях, останавливала в смелых мечтах, стимулировала обижаться, убегать от чего-то и бояться. Ну что ж, да, это все элементы нашего экрана жизни, да, этот матричный мир, эта игра, это... Такое разнообразие разных смыслов, которые мы вольны или все время пытаться переделать и подогнать под идеальность, что приносит нам только страдания. Или же мы свободны воспринимать, наблюдать и расширять, расширять свое представление о норме. В этом нам очень старательно помогают те, кто рядом. Дорогие друзья, я приглашаю вас сегодня в удивительный тур. Тур наблюдения за вашим экраном жизни. Что у меня сейчас на экране жизни? Во что вы играете? Кто вас окружает? Какие люди? Какие обстоятельства? Какие события? Какие? Все эти экраны это помощники, это наемные сотрудники. У вас, вашей великой корпорации под названием ⁇ Мир кривых зеркал ⁇ В этой корпорации один генеральный директор, он же и все сотрудники, он же и продукт, он же и покупатель, потребитель, он же... Это ваш ум он учится реализовывает опыт который выбрал дух для того чтобы проявить самого себя каждый человек это экран и через него мы вольны увидеть частичку своего внутреннего Я, своего внутреннего мира, своего сознания. Не обязательно проводить прямые параллели, но очень важно через каждого человека проходить вибрации своего сердца с вопросом Чему я сейчас учусь? В этой коммуникации, в этих отношениях, в этих союзах, в этих диалогах. Чему я сейчас учусь? С кем бы вы ни были, в одной кровати, в одной комнате в одной квартире, в одном доме, в одном городе, на одной планете. Каждый по континуумам выбора по той или иной причине оказался сейчас рядом с вами. Совершенно не случайно. В каждом опыте своя маленькая тайна стремитесь ее познать, не для того, чтобы оклеймить ярлыком «хорошо» или «плохо». Мы собираем себя, и это случится с нами по-любому, по-хорошему или по-плохому, так, может быть, пускай будет по-хорошему, Увидьте себя в зеркале своих детей, их выходок, их неугомонных затеек. Увидьте себя не себя маленькими, которыми вы были когда-то, а себя сегодняшних. Где вы поступаете так, как поступает ваш партнер? Может быть, вы даже поступаете так самими собой. И если что-то вызывает эмоции, заставляющие хотеть вас изменить ситуацию, прямо сейчас перед вами ваш экран. И изменить мы можем только себя. только себя, только себя. Сегодня я приглашаю вас к проявлению благодарности по отношению ко всем, кто вас окружает. Смотрите каждому в глаза, фокусируйтесь на них, как будто бы вы гладите руками своего сердца его сердце. Вы просто проговариваете внутри. Я благодарю тебя за то, что ты есть, за то, что ты для меня стараешься что-то проявить. Я не знаю, что я проявляю для тебя. Я не знаю, почему я в твоей реальности. Наверное, на это тоже есть причины, но благодарю тебя за твой неуемный безустанный труд быть со мной рядом. Я не уверена, что хотела бы, чтобы ты в таком труде находился вечно. Возможно, это вызывает у тебя сложности и трудности, так же, как мне порой, не очень легко работать на других и быть экраном для них. Но сейчас, сегодня, я благодарю тебя. Ты часть моего прекрасного кино. И пока мы с тобой не стали одно оно, я буду всматриваться в твои глаза и искать на этом экране свои части, свою душу, свое отражение. До тех пор, пока не пойму, чего же ты меня учишь, пока не научусь. И вот тогда случится освобождение, пробуждение, прозрение, воссоединение. Я благодарю тебя, каждый человек, каждый, каждый, каждый. Важный, бесценный человек. Благодарю.